Вот, типа. Нет, тени не типа, <къех> работай. Давай, генератор. Все, ну. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Серий <съем> <съем> Кристалл. Да все, давай. <съем> Я не могу, когда ты так начинаешь. <съем> Ой, все. <щас. съем> все. Всем привет, дорогие друзья. Хотел поздравить вас, ребята, с 23 февраля, с днем защитника отечественного. Те, Выпь... кто служил. Те, кто служил, и никто не служил даже тоже. Елена Аркадьевна сейчас нальет стопочку. Выпьем сначала за нас. Да. А, выпьем сначала за тех, кто нету с нами, кто защищал нашу родину, умер героически, защищая ее. Да, Елена Аркадьевна? Да, Дай я сам открою это и сейчас, пальцы все. Всем привет, дорогие друзья, хотел поздравить вас, ребята, с наступающим 23 февраля, ну, уже с в во... это видео выйдет 23 февраля. Я поеду, к сожалению, на работу 23 февраля, мне на сутки вот, выпью 22 -го. вот Первую стопочку хочу выпить, ребята, за тех, кого нету уже на этом свете, кто защищал родину, умер героически что ты краев не видишь? Я думаю, за тех, кто здесь, ты уже будешь пьяным. Если тех, кого нет, то ты стопы. Все. Будешь. Лена Аркадина. Лена Аркадина не пьет. Вот, типа. Я вообще не пьет. Ну, ничего не сюда. Так, ребятушки, ну а второй выпьем за нас, ребята, кто живой, кто служил, кто не служил, без разницы. За нас, мужиков, ребята. Да, все с 23 февраля. Желаю вам счастья, здоровья, всего самого лучшего. Много не напивайтесь. Любите да? жен. И чтоб они вам мозг не выносили, много не пейте. Далее, Нарказию. Угу. Что? Да и трезвый такой Давай. Ладненько, ребята, да. за вас, и за нас, и за спецназ, да. за всех вас, Но ну, а кому-то завтра на работу, это уже третий дубы, больше записывать не буду, ребята, иначе не выживет, потому что мне завтра, ребята, на работу на сутки, записываем 22 числа, 23-го мне ребята на сутки вот. всем завидую кто 23-го отдыхает напишите ребят в комментариях кто 23-го отдыхает, а кто не отдыхает кто работает так же как и я вот. будет интересненько почитать ну и все на этом видео. Новых видео да, видео не выходит, не выходит потому что ребята много работы сейчас с мы пошли и надеюсь, я вот еще неделю где-то разгребусь с этими колынами, будет ну, видео какой-то Там снимем. уже да, там, Может, Илена Аркадьевна будет готовить, может, еще что-нибудь, может, поснимаем, съездим куда. Мы тоже надеемся на это. Да. Так что ждите, ребята, подписывайтесь Всем на пока, канал, кому было интересно, ставьте лайки, дизлайки, нам самый главный комментарий, интересно почитать просто. Всем пока, с 23-м, ребята. Зая, слушай, может еще кадр переснимем? Я тебя сниму. Я тебя сниму. Вот, <с> ребятушки, не дают нам кадр переснимать. Всем покедова. С днем защитник отечества, ребят.